Играйте в лучшее издание оригинальной игры, выпущенной в 1997 году для Nintendo 64. Прошло несколько лет с тех пор, как вы остановили вторжение демонов на Землю. Научный комплекс ОАК на Марсе был опечатан на карантин и про него забыли до сегодняшнего дня. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. И на этой неделе на раздаче Doom 64. Тот самый олдскульный дом, который теребит ваши сердца. Кому? за 35, я помню еще маленький мне было, лет 12 наверное, и это был 2003 год наверное, тогда я первый раз увидел вот этот дом, у кента на Pentium 2 вроде бы, так назывались Intel раньше, Pentium, был Athlon, это сейчас AMD, который Athlon и Pentium, был еще Celeron, я помню, это бюджетный офисный компуктор, но в 2003 году космические цены просто на эту аппаратуру то называли ново украинцы, новые русские их. У кого были именно компукторы, там PlayStation 1, компукторы, вот это вообще было круто. У меня на то время было вот это. Поля, по дворовому футболу. По я ни о чем не жалею, потому что это было самое лучшее время. Ладно, что-то я заностальгировал очень сильно. Заберите Doom 64, поиграйте. Тут те же самые 2D-враги. Нужно искать красные синие ключи, разные головоломки, лабиринты, лайтово и очень олдскульно. Thank yeah. you. Ah uh. I don't know. Mm-hmm. <laughs> Oh <laughs> yeah.